Шпецли можно есть как самостоятельное блюдо, обжарить его на сковородке, добавить сливок, добавить сыра, мускатного ореха, и блюдо готово. Затем посыпать жареным пыхим луком и петрушкой. Шпецли это также очень отличный гарнир, который подойдет к мясу говядины или свинине, к рагу, гуляшу, киштейцельтез. всем привет покажу я вам сегодня как я готовлю шпецли подкачаю так сказать свою мускулатуру небольшая подсказка от меня так как процесс этот требует э, довольно большого вложения физических сил то шпецли лучше замешивать взбивать в раковине так просто удобней для этого простого рецепта мне понадобится Муку я предварительно просею. Руки я помыл, добавляем в чашку сразу воду, соль и вбиваем 7 яиц. Все тщательно перемешиваем. И предварительно вымыв руки, всыпаю просеянную муку и начинаю вымешивать тесто. Тесто вымешивается именно таким образом. То есть нужно ладонью бить по тесту. Тесто, конечно, не обязательно взбивать руками. Можно воспользоваться ручным миксером, который справится с этой задачей тоже превосходно. При такой процедуре, конечно, очень быстро устаешь, поэтому время от времени отдыхайте. Тесто считается готовым тогда, когда вы увидите пузыри. Так, вот уже начинает появляться. с небольшими перерывами на отдых тесто я сбил где-то взбивал его в общей сложности 15 минут так ну вот тесто моя готово если вы хорошо постарались то через какое-то время э, у вас тесто начинает подниматься и появляются такие вот пузыри это говорит о том что оно напиталось воздухом и, и можно приступать к дальнейшему действию. Я перемещаюсь к плите, где у меня уже подготовлена с кастрюля, с кипящей водой, хорошо присолено. Во время приготовления шпесли вода наша кипеть не должна. Так, ну вода моя готова и я приступаю. Если вы видите какое оно должно быть таким тягучим и аккуратненько. Шпецли не должны быть очень длинными, поэтому я их палеткой снимаю. И дальше. Ну и там повариться примерно две минутки. Ну вот, две минутки прошли, и готовые шпецли я отправляю в чашку с предварительно наполненной холодной водой, чтобы они у меня сразу же остужались. Да, кстати, друзья, вот такая вот картофель пресса. Подскажите мне в комментариях, как она называется по-русски я понимаю что такая вещь есть не у каждого дома поэтому я предложу альтернативу а именно мы просто берем наше тесто накладываем на разделочную доску разглаживаем ее примерно вот так и палеткой просто снимаем то есть в этом как вы видите ничего сложного нет Ну Вот оставшееся тесто, которое уже через пресс у меня не проходит, я его именно соскоблю. Если вы будете делать шпесли при помощи картофель-пресса, то имейте в виду, чтобы количество воды не соприкасалось с поверхностью картофель-пресса. Это расстояние примерно от одного сантиметра до 5 миллиметров. Вода при этом у вас, и еще раз напоминаю, Кипеть не должна. Температура примерно должна быть э, до 99 градусов. Ну вот, друзья, в общей сложности у меня получилось 1 килограмм 300 грамм готовых шпицелей. Попробуйте приготовить их для своих домочадцев и вы увидите, они будут пользоваться популярностью, особенно у детей. А на этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч!